Приветствую вас, уважаемые подписчики, любители живописи. Чтобы сделать что-то серьезное, на да, серьезное, не верил. Сначала нужно серьезно поупражняться, подготовиться. Сейчас я пишу сложный натюрморт, и перед тем, как он выйдет, я хочу ответить на некоторые вопросы подписчиков. Для художников, которые первый раз взяли в руки карандаш, я дам рекомендации, с чего начать, ну, чтобы прийти к сложным картинам. Например, у меня спрашивают. Как нарисовать кошечку? Наберитесь терпения, ответ будет не короткий. Я открыл свой видеоканал с конкретной целью, на примере картин старинных мастеров, найти или разработать свою технологию живописи, чтобы в финале, я имел не копию, но подобие того, что видит наш глаз на их полотнах. А это предполагает, что рисунком я должен владеть, если не в совершенстве, то по крайней мере, хотя бы знать базовые основы композиции и анатомии. Почему на готовых картинах? Почему не писать свое? Ну, такие вопросы мне тоже задавали. Отвечаю. Если я пишу свои картины, то как бы я их ни написал, кто скажет, что так не должно быть? А вот когда я имею оригинал, с которым можно сравнить мою живопись, но ну, здесь уже есть почва для размышления. Что так, а что не так. С технической точки зрения, копировать полезно. В дальнейшем, отработанные приемы, будут применяться и в написании собственных картин. Художникам-любителям, я скажу, что не стоит бояться многослойной живописи. При условии, если художник имеет навыки в рисовании, и писать картину в один прием, ну, стало уже просто неинтересно. Мои эксперименты, это продуманность, терпение, и анализ всего происходящего. Поэтому, для начинающих художников, которые в дальнейшем захотят прийти к многослойной живописи, я постараюсь дать некоторые рекомендации, с чего начать. Скажите, можно ли сыграть музыкальное произведения, первый раз, взяв гитару в руки? Конечно нет. Можно ли написать живописные произведения, первый раз, взяв в руки карандаш или кисти? Конечно нет. На оба вопроса ответ отрицательнее, даже если имеется наличие таланта. Как-то я рисовал одну картину, и за моими действиями наблюдал мой друг. И что странно, он не задавал лишних вопросов по живописи. В процессе написания картины, я объяснял ему подробно каждую мелочь. Вопрос, который он задал, заставил меня сильно задуматься. Он спросил, как ты так ровно проводишь линию, или с первого раза попадаешь в нужную точку холста. Я сразу, конечно, ему не ответил, ну, потому что я как-то об этом никогда не задумывался. И самое интересное, э, рисуя эту картину 10 часов, я не чувствовал физической усталости, хотя мои руки на протяжении всего времени находились в горизонтальном положении. К концу сеанса наступала лишь ну, общая рассеянность, невнимательность, там чувствовалась э, усталость зрения. Значит, я проанализировал свою жизнь с того времени, как вспомнил карандаш в своей руке. Набралось немало факторов, которые развивали мои руки. Это, само собой, много рисовал. Играл на барабанах, там, на гитаре играл, занимался спортом. Копал лопатой огород. Кстати, всегда менял руки, чтобы левая не отставала от правой. Одним словом, мои руки никогда не знали покоя. Люди, которые никогда не рисовали, но вдруг осенило захотели что-то изобразить, могут столкнуться с тем, что на листке бумаги, получается очень корявое изображение. Дело в том, что не срабатывает механика рук, нет чувства пропорции и не развит глазомер. Даже, если вы всегда рисовали только на маленьком листочке бумаги, который лежит на столе, то конечно моторика пальцев, до какой-то степени, разовьется, но всему есть предел. Если не преодолевать более серьезные препятствия от малого к большому, то так и останешься на малом. Смотрите, вот я рисую на листочке линии, квадратики, кружочки, треугольники, не отрывая руки от поверхности стола. Видите, здесь работают только пальцы. Для более крупных фигур, я должен приподнять кисть руки над столом, и она оказывается на весу. Здесь в работу включаются уже мышцы предплечья, и всю руку держит мышцы плеча. Все фигуры я рисую одной сплошной линией, практически без отрыва. Естественно, чтобы нарисовать тот же квадрат, не вымеряя его линейкой, нужен развитый глазомер. а координации глаз и рук, скажу немного позже. Усложняю задачу. Те же фигуры, рисую на вертикальной плоскости. В этом случае, кисть руки невозможно положить, можно только упереться, но вся рука остается на весу. Долго ли можно так рисовать? Я думаю, что слабая рука быстро устанет. Теперь, упражнение для развития моторики пальцев. Небольшой лист 20 на 30 сантиметров, формат А4, лежит горизонтально на столе. На таком формате, размах руки, как у дирижера, ну конечно не будет. Кисть руки плотно прижата. При таком положении, комфортно можно нарисовать фигуры в 1-2 сантиметра, например, квадрат или круг. Вертикальные линии получаются чуть длиннее горизонтальные. Потренируйтесь, начиная с горизонтальных и вертикальных линий. Старайтесь располагать их на одинаковом расстоянии друг от друга. Изрисуйте много листов с помощью пальцев, передвигая кисть руки по плоскости, но не отрывая ее, ну, как при письме букву. Старайтесь, чтобы квадрат был квадратным, круг круглым, а линия прямой. Главное начинать медленно и старательно. Если получаются совсем кривые линии, то на первых порах, можно взять тетрадный лист в клеточку. Упражнение для развития кисти руки. Берем лист побольше, 30 на 40 сантиметров, формат А3. Вот здесь, уже включаются в работу предплечье, и собственно, дельтовидные мышцы, плечо. Рисую те же линии, фигуры, что и в упражнении пальцами, только более крупных размеров. Ставим две противоположные точки. Проводим между ними линию. Пробуем рисовать диагональные линии между точек. Все линии проводим как слева направо, сверху вниз, так и наоборот, справа налево, снизу вверх. Пробуем поставить 4 точки, на одинаковом расстоянии друг от друга. Рисуем квадрат по этим точкам. Расстановка точек на одинаковом расстоянии и соединение их одной линии, развивает глазомер. Глазомер это способность определять расстояние и пропорции на глаз, ну, без всяких приборов. Если, соединив 4 точки, получаем не квадрат, то занимаемся дальше, до нужного результата. Для начального разбития глазомера, можно поделить линии на равные отрезки допустим. Сначала на 2, дальше на 4. Попробуйте разделить линию на нечетное число, 3 и так далее. В общем, в общем, по своему желанию. Также попробуйте разделить квадрат и круг на равные части. И потренируйтесь в рисовании лучевых линий, от центра, и наоборот, к центру. Самое главное, не переворачивайте, и не крутите лист, и не применяйте линейку. Это разовьет вашу руку в любом направлении движения. Чем больше плоскость для рисования, тем сложнее будет рисовать на нем в горизонтально лежачем положении. И тем более переворачивайте ее. Большие форматы, удобнее рисовать в вертикально стоячем положении холста ну, или планшета. Все те же упражнения, проделайте на вертикальном планшете с большим масштабом геометрических фигур. Попробуйте нарисовать без отрыва 50 ровных квадратов. Мало кто с этим справится, особенно начинающие художники. Большой круг от руки нарисовать ровным, также сложно. Здесь работает вся рука, и рисовать его уже нужно от плеча. Самое главное, при рисовании всех фигур, старайтесь не следить за карандашом. Учитесь вести свой взгляд перед карандашом, тогда рука будет следовать за взглядом. Все, что я показал, это лишь маленькая часть упражнений для развития рук. Существует много книжной и интернет информации, которую дают специалисты по этому вопросу. Вот и представьте, 10 часов, стоя на ногах, иногда сидя на стуле, но все время с вытянутой или полувытянутой рукой. А если расписываешь огромную стену дома, у богатого заказчика, там еще и по лесам нужно прыгать вверх-вниз. Как хилый организм такое выдержит? Нужно тренироваться. Я заметил, что многие художники, это люди, мало того впечатлительные, еще и очень депрессивные. Почему так? Ответ простой. Не хватает запаса прочности организма. Восемь часов за мольбертом, три литра пива и так каждый день. Ну и конечно будет вечная депрессия. А если у вас организм здоров, то и картины будут получаться здоровые. Находите время для физкультуры. Кипящая кровь, стремится к жизни и красоте, застоявшая к покою и... Ну, сами понимаете. Еще вопросы и пожелания, которые я получаю от подписчиков. Мне говорят, что для начинающих художников-любителей, не совсем понятны слова, типа листировка, имприматура ну и тому подобное. Согласен, нужно разговаривать с людьми на их языке. Этим видео я открываю подготовительную серию к написанию многослойного старинного натюрморта, в котором будет использована исключительно техника лессировок. Что такое лессировка? Ну, во-первых, это одна из живописных техник приемов. Понятно? Мне лично тоже непонятно. этот ответ ничего не дает. Скажу своими словами. Например, если цветное стеклышко, допустим красное, положить на белый лист бумаги, то этот лист станет розовым. Если положить желтое стеклашко, соответственно, и лист окрасится в желтый цвет и тому подобное. Так я думаю, более понятней. В общем, если первую краску закрашивать второй прозрачной, будем получать третий цвет. но лучше на практических примерах. Кстати, сейчас мои эксперименты в масляной живописи очень близки к акварельной технике. Давайте покажу на примерах. Вот я закрашиваю три полоски: желтого, красного синего цвета. В четвертой полоске, я подмешиваю красную краску к желтой, пока она еще сырая, то есть смешиваю эти два цвета, получаю оранжевый цвет. Далее, я смешиваю красную и синюю краску, получаю типа фиолетового цвета, затем я смешал желтую краску с синей, получил зеленый оттенок ну и, и тому подобное. Когда три первые полоски высохли, я проделал ту же операцию, но разводил водичкой красный цвет и прозрачно закрашивал желтый. В этом случае, тоже получается оранжевый. Но посмотрите, какая разница. Два оранжевых цвета, который покрывался по высохшему желтому слою, ярче, сочнее того, который смешивался из двух этих красок. Вот почему так. Свет, попадая на оранжевую краску, сразу отражается от нее. А в случае, когда закрашивался прозрачным красным, то свет проходит через эту прозрачность и отражается от более светлой, желтой краски, тем самым, как бы подсвечивает красную снизу. Такие тестовые эксперименты дают понятие о смешивании красок. Конечно, акварель при высыхании немного гаснет, чего в масляной живописи не происходит. Так как в дальнейшем, я буду писать старинный натюрморт масляными красками, в котором будут присутствовать золотые предметы зеленый и красный виноград, цветы, а также сложная патрона драпировка, я решил попробовать эти приемы на акварельной живописи. Начинать лучше с простых по форме предметов. Я решил э, попробовать наложение слоев краски на красной клубнике. Она простая по форме, но сложная кстати по своей текстуре. Множество ямочек, блестящая поверхность, все это усложняет, конечно, рисование. Поэтому, для тренировки, сначала лучше брать предметы, у которых форма и материал более простые в исполнении. Ну, допустим, вишенка или матовый виноград. Как той же красной краской, только жидко разбавленной, я закрашиваю рефлекс у ягоды. Он становится более темный, но в то же время просвечивает рисунок углублений на клубнике. Порисуйте и попишите акварелью, начиная с простых предметов, и постепенно переходите на более сложные. Теперь усложняю задачу, и на основе этой ягоды, я составлю простую композицию. В ней будет присутствовать чайник с золотым носиком, зеленый виноград и собственно эта ягодка, клубничка. Увлажняю лист водой и начинаю мазать акварель. Скажу, почему мазать. Потому что я не могу показывать тонкости акварельного мастерства. Для этого, в интернете есть профессиональные мастера, перед которыми я мажу акварели. Профессиональный акварелист, легко поймет масляную многослойную живопись. Но не всякий мастер масла, сможет перейти на акварель. Мне лично трудно перескакивать с техники на технику. И даже при рисовании этого чайника, я чувствую, что машинально, даже движение руки идет от масляной живописи. Я иногда забываюсь и растираю краску по одному месту. В акварельном письме, это категорически нельзя, а то бумагу можно протереть до дыр. Движения должны быть легкими. Один взмах, один мазок. Так вот, в чем тут принцип моего испытания. Я как и в своей масляной живописи, не должен смешивать краски на палитре. А цвета и всевозможных оттенков должно быть немало. Поэтому я начал с самого светлого цвета, это желтый. Естественно. Светлее желтого белый, но в акварели этим цветом является бумага. Поэтому, заранее продумываем и определяем, где должно остаться белое. Просто не закрашиваем эти места. Как только желтая подкладка высохла, я перехожу на красный цвет. Вначале прозрачно, не в полную силу. По мере высыхания красного, наношу еще слои красного для его уплотнения, в места, где это нужно. чистыми цветами, где зеленый, где коричневый, где синий, где опять красный, пишу всю композицию. Вот смотрите, когда шарики винограда написаны практически одним желтым цветом, и этот слой высох, я беру более темную краску, это охра, с капелькой зеленой и полностью прохожусь по всем ягодам этим цветом. Вот этот прием можно назвать ластировкой. Что это дало? Виноград объединился в один тон. Ярко-белые места немножко приглушились, не стало резких границ от цвета к тени. Таким же способом, темно-желтой краской, охрой, я прошелся по золотым частям чайника, и они также объединились в один тон, в, такой, в золотистый. В масляной живописи, перед применением лессировок, я тоже допускаю усиленный контраст и разбильность самых светлых и ярких мест. Итак, чтобы сделать что-то серьезное, сначала нужно серьезно поупражняться, подготовиться. Согласны? Поэтому, чтобы писать многослойную живопись, Нужно к ней прийти, начиная с одного слоя, потом второй и так далее. Значит в следующем видео, возможно покажу этот же принцип уже в масляной живописи. Буду писать по просьбе одного из моих подписчиков, золотого петушка, ну и петушок, будет как подготовительная работа к более серьезной картине. Рисуйте, тренируйтесь, качайтесь, прыгайте с парашютом, ведите здоровый образ жизни, все это помогает творчеству и ваши картины будут солнечными и будут нести людям частичку этого солнца. Чтобы быть в курсе моих экспериментов по живописи, вступайте в дискуссии, комментируйте, подписывайтесь на мой канал и до встречи с золотым петушком.